Это дом, который, Болезненно, болезненно. Ты, ты, ну, паровозики, паровозики. <свят> Вс вниз, что могу сказать? Много-много паровозиков. Паровозики Такое вот болезненно. Болезненно Не болезино Не, ну народ Я не знаю, как вам, а мне прикольно Прикольненько так ТЫЩ -ты ну, Ёбур Ёбур Шпарим, улица Свердлово Идем, солнце светит. Ну, забавно, чуть-чуть бы потеплее, все хорошо. Такие дела. I'm a Russian tourist, I'm from Wolf <laughs> Что, у них тут прикольно, так вот повсюду вот таких вот самокатов натыканы. Яндекс Яндекс.гоу. Нам пора. Но мы это не про это. Мы это пешкадральные. Сейчас пойдем в переход. Вот это вот хреново еще за здание на Высоцкий вроде не сильно похоже, а может быть это Высоцкий и есть. Хреново знает. А вот там вот точно скраб на крови. В общем, пойдем, похоже, разберемся. Как бы погнали. Ну что, народ. Вот у нас тут, если верить Тугису Министерство культуры тут сейчас будет храм трав на траве. Давайте Министерство культуры и храм трав на траве. Там будет смотровая площадка, опять велосипедики, самокатики, храм на траве. Но его мы, наверное, посетим не сегодня, или сегодня, но позже. Вот он там Высоцкий, Высоцкий, я все правильно угадал. Походу разберемся. Но это все не на сегодня. Я думаю, ой, там интересно собака сутулая манит там площадка такая. Интересная. Не, не пойдем сейчас. Или пойдем. Что по времени? Так чисто бегло, да это неинтересно. Короче, не интересно. сегодня. Или позже. Погнали дальше. Народ, я назову эту прогулку в поисках священной Шавермы. Вот одна шаурма вот, ну реально, на одной было написано шаверма, внутри шаурма. Вот что это такое? Ну вот, ну серьезно, вот. Опять, опять. Ну куда так? И так вот на каждом углу. Ну это вообще не дело. Они что, не знали, кто к ним едет, что ли? Это шаверма питерская, а шаурма бургская. Вот вы не ребята, ну вот бург они во себе поимели, а вот почему-то не могут поиметь себя. Шаверму, букву В вообще, ну что сложно В, Е, чё за люди-то Такие, мауральцы Суровые Да-да-да-да-да-да Это дебил Да-да-да-да-да Я им домой Да-да-да-да-да От слова совсем Да-да-да-да-да Ну что, за три с половиной Дня отсутствия снег пропал снег пропал город чистенький вроде как почти что у вот тут какая-то кучка короче все потаяло листьев не появилось все на своих местах город как бы храняем home